Вылечивается ли поленос вообще? Есть ли противопоказания для проведения аллерген специфической иммунотерапии? Есть ли а, какая-то профилактика для людей, которые не болели? Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео вы узнаете самое важное о лечении полиноза. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, чтобы разобраться в этом вопросе. В настоящее время у нас есть два метода, то есть это первый – это подъязычный метод и подкожный. Смысл лечения в том, что мы вводим пациенту в возрастающих дозах аллергены. Чаще всего детишкам мы проводим э, сублингвальные, то есть под язык капаются капельки. Как правило, э, если мы говорим о сублингвальном, это за 4 месяца до начала предполагаемого цветения да, причинозначенного растения. Для березок это мы начинаем, как правило, уже там в декабре. Каждый день по назначенной врачом схеме э, капается под язык необходимая доза аллергена, и э, под контролем врача все это происходит, потому что, естественно, мы вводим аллерген, да, и возможно какие-то аллергические реакции. Но если проводить все правильно, то э, риск побочных явлений сведен к минимуму. Второй метод – это подкожный, когда пациент приходит в клинику, и ему подкожно в верхнюю часть э, плеча вводится э, аллерген. Данное э, лечение занимает… Также длительное достаточное время. Первое время нужно показывать пациенту раз в неделю а в течение 4 месяцев, а дальше раз в месяц на протяжении трех лет. Вылечивается ли полинос вообще? Да, то есть мы можем говорить о длительной ремиссии. Длительная ремиссия, как правило, это вот 8-10 лет. То есть когда симптомов вообще может быть не, ну, не, не, может не возникать. Естественно, что мы не можем давать гарантию на всю жизнь. и Говорить, что все, мы вылечили вас. Всю оставшуюся жизнь. Возможно, что через те же 8-10 лет минимальные симптомы какие-то будут появляться. Если э это снова произойдет, то тогда это лечение нужно будет повторить. Но у многих пациентов этого не происходит. Есть ли противопоказания для проведения аллергеноспецифической иммунотерапии? Противопоказания есть. Они есть э абсолютно или такие постоянные, когда мы ни в коем случае не проводим лечение, это онкологические заболевания, синдром приобретенного иммунодефицита, психические нарушения заболевания. А есть относительные, при наличии которых мы не проводим или приостанавливаем, да, это обострение любых хронических заболеваний, острых заболеваний. Во время беременности, то есть по, по западным рекомендациям если пациентка уже находится на поддерживающей дозе, то есть уже там прошло 4 месяца для подкожного, да, допустим, введения, западные врачи рекомендуют продолжать аллерген-специфическую иммунотерапию по желанию женщины. Противопоказания только период набора дозы. То есть если женщина беременеет на наборе дозы аллергена, то тогда осид прекращается. Осид ⁇ это аллерген-специфическая иммунотерапия. Мы ее не проводим детишкам до 5 лет, хотя, опять же, везде в Европе сейчас возрастные критерии да, меняются сторону уменьшения. То есть там есть опыт применения аллерген-специфической иммунотерапии с двух лет. Есть ли а, какая-то профилактика для людей, которые не болели? А здесь что нужно сказать? Что в принципе передается не а, какое-то конкретное заболевание, аллергическое или аллергия какому-либо аллергену да, там, допустим к пыльце береозе а передается склонность к аллергическим заболеваниям и при этом если один родитель э, болен э, аллергик, то есть если один родитель аллергик то вероятность рождения ребенка с аллергическим заболеванием – 50%. Если оба родителя, то тогда у нас уже этот риск возрастает до 75%. Если ребенок с отягощенным аллергоанамнезом, то есть у него родители аллергики или был уже такой эпизод там, пищевой аллергии на первом году жизни и так далее, то здесь мы, конечно, не рекомендуем такому ребенку находиться в среде с повышенными аллергенами. В каждом индивидуальном случае мы рассматриваем это каждый раз, каждый раз все взвешиваем. То есть, если у человека не было никогда полиноза, но есть склонность к этому, у нас, к сожалению, нет никаких мер профилактики, да? кроме, того, что, кроме того, чтобы рекомендовать ему соблюдать гипоаллергенный бык, не употреблять различными там, может быть, там, фитопрепаратами, но если уже появилась аллергия и уже четко есть связь с пыльцой, то тогда э, на первых порах, особенно и если это ребенок, когда мы еще не можем проводить специфическую терапию, мы рекомендуем уезжать в другую зону на период цветения э, растений. Это в принципе позволяет снять симптомы да, и э, не утяжелять вот, течение данного, данного заболевания. Навсегда мы уехать не можем, конечно же. И поэтому э, все-таки основное, к чему мы должны приходить, это к профилактике, к профилактическому лечению, специфической иммунотерапии. Хочу еще раз э, ещё сказать про так называемый. Э, Синдром оральный перекрестный синдром. Также у больных полинозов есть непереносимость определенных продуктов. Иногда полиноз даже дебютирует, то есть начинается не с риноконъюктивита, там, а с непереносимости, например, фруктов. Например, яблоки, черешня, орехи или даже сырая морковь. Многие пациенты воспринимают это как пищевую аллергию. На самом деле во всем этом повинна пыльца береза то есть аллергия на пыльцо березы. Так сложилось, что да, некоторые продукты имеют э, похожее антигенное строение с пыльцой березы, и когда э, человек ест их, организм воспринимает, то есть организм, он немножечко путается, и воспринимает это как пыльцо березы, и э, происходит вот такая непереносимость, поэтому всем больным полинозом мы даем рекомендации по диете. При аллергии на травы. Там есть другие продукты, например, это хлеб, каши различные, а также, там, Пиво к При аллергии на полынь и сорные травы имеется перекрест на многие продукты, основной из которых это подсолнечник. Продукты они известны и грамотный врач аллерголог-иммунолог обязательно предупреждает своих пациентов об этом. После прохождения аллергенно-специфической иммунотерапии, как правило, непереносимость продуктов также проходит. Это один из животрепещущих вопросов для некоторых пациентов. Их даже не столько волнует аллергия, допустим, на березу, сколько невозможность съесть черешню. Как правило, это проходит. В Альфа-центре здоровья накоплен огромный опыт по лечению полиноза. Приходите к нам, мы вам поможем. Чтобы записаться на консультацию, нажмите на ссылку под этим видео.